Приветствую на канале Шарабара. И заканчиваем с поническими войнами. Как и в прошлые разы, спасибо моему подписчику Онго полностью за то, что внес свою неоценимую лепту в создании этих трех видео. Онго, большое тебе спасибо. Прошу всех поблагодарить его в комментариях. И смотрим как пал Карфаген. Третья Пуническая война длилась со 149 по 146 года до нашей эры. После Второй Пунической войны Рим победил Македонию, Селиквитскую империю вассализировал Египет. Однако Карфаген, хотя и лишился былого могущества, почти не имевший военных сил, вызывал беспокойство своим быстрым экономическим восстановлением. Попытки Ганнибала провести реформы в Карфагене не увенчались успехом. Несмотря на это, Карфаген скоро оправился от последствий войны. Богатство его все еще огромной территории, простиравшейся на восток до Кирены продолжали оставаться источником больших доходов. Правящая партия старалась жить в мире и с Римом, и со своим непосредственным соседом Массенисой. Однако существование Карфагена вызывало в Риме постоянную тревогу. Слишком сильны были воспоминания о Ганибаловой войне, чтобы римское гражданство могло скоро их забыть. Пока во внешней политике продолжались сципиановские традиции, дальше смутных опасений дело не шло. В 153 году до нашей эры в Африке побывал старик Катон в качестве посольства, отправленного для урегулирования споров Карфагена с Масинисой. Когда он собственными глазами увидел цветущее состояние Карфагена, мысль о разрушении города стала его идеей фикс. Катоновский лозунг Впрочем, я думаю, что Карфаген можно разрушить, получил решительную поддержку тех кругов римского общества, для которых беспощадная агрессия стала знаменем внешней политики. Этот по-прежнему крупный торговый центр создавал существенную конкуренцию римской торговле. Римляне всемерно старались ослабить его, по мирному договору все свои споры карфагеняне не могли решать военным путем, а должны были предоставлять на суд сената. Союзник Рима, нумидийский царь Масиниса, пользуясь этой ситуацией, когда карфагеняне, по Сути, были лишены права на самозащиту, постоянно грабил и захватывал пунейские территории, а римляне не препятствовали ему. Карфагену надоело терпеть эти набеги, и они дали ему вооруженный отпор. Хоть Карфаген и проиграл, это стало поводом к войне для Рима. Пунейцы старались предотвратить войну всеми силами. Они коснили глав антиримской партии и направили в Рим посольство. Но римская армия уже отплыла в Африку. 80 тысяч римских солдат высадились в утике, которая сразу же перешла на сторону римлян. Прежде всего, консул Луци Марци Цензорин потребовал сдать все вооружение и выдать 300 знатнейших граждан в качестве заложников. После выполнения этих требований консул огласил главное условие. Город Карфаген должен быть уничтожен, все его жители должны выселиться, а новое поселение может быть основано в любом другом месте, но на расстоянии не менее чем в 16 километрах от морского побережья. Такое условие означало, что карфагеняне на новом месте жительства будут лишены всякой возможности вести морскую торговлю, что было основой существования их города. Карфагеняне были готовы умереть, но не принимать этого ужасного условия. С целью выиграть время у римлян была выпрошена месячная отсутствие срочка, и консул легко согласился на нее. Таким образом, карфагеняне получили драгоценную отсрочку. Газбрубалу, задимавшему в своей армии почти всю карфагенскую территорию, дали амнистию и обратились к нему с мольбой помочь родному городу в минуту смертельной опасности. Для пополнения городского ополчения освободили рабов. Все население днем и ночью ковало оружие, строило метательные машины, укрепляло стены. Женщины отдавали свои волосы на изготовление канатов для машин. В город свозили продовольствие. Все это происходило под бок у римлян, которые ни о чем не подозревали. Когда же, наконец, римская армия появилась под стенами города, консулы с ужасом увидели, что они опоздали, и Карфаген готов к обороне. Когда через месяц пришла римская армия, чтобы занять город, получила отказ от дачи Карфагена, начала штурм. Он был отбит с большими потерями для римлян. Отряды пунийской армии, которые покинули город, тревожили римлян своими набегами. Первые два года осады прошли для римлян без всякого успеха. Взять город штурмом оказалось невозможным. В нем находилось много продовольствия, а полевая карфагенская армия мешала полной изоляции города. Римлянам даже не удалось парализовать деятельность карфагенского флота. Длительная и безуспешная осада привела только к падению дисциплины в римской армии. Массениса почти не помогал римлянам, так как был недоволен их появлением в Африке. Он сам намеревался завладеть карфагеном к тому же он умер в конце 149 -го года и встал сложный вопрос о его наследстве среди высших римских офицеров был только один действительно талантливый человек военный трибун публик корнелий сцепион Эмилиан, сын победителя при пинде сыном сцепиона африканского Впервые он выдвинулся еще в Испании. Под Карфагеном приобрел репутацию блестящего офицера, не раз выручавшего командование своей находчивостью и мужеством в трудные минуты осады. Один факт показывает, каким уважением пользовался Сципион. Когда умирал 90-летний Массиниса, он просил Сципиона приехать в Нумидию для раздела власти между тремя его сыновьями. Сципион удачно выполнил это трудное дипломатическое поручение, за что добился посылки под Карфаген в вспомогательных нумидийских войск. В 148 году в Риме всем стало ясно, что необходимо как можно скорее и какой угодно цену довести до конца позорно затянувшуюся осаду Карфагена. Для этого решили повторить тот удачный опыт, который когда-то проделали со Сципионом Африканским. На 147 году избрали консулом Сципиона Эмилиона, хотя по возрасту и стажу он еще не подходил для этой должности, ему было около 35 лет. И специальным постановлением поручили ему ведение войны в Африке. Прибыв в Карфаген с подкреплениями, Сципион прежде всего очистил армию от торговцев, проституток и прочего сброда. Подняв дисциплину и порядок в войске, он штурмом взял предмести Карфагена и затем систематическими осадными работами добился полного окружения города с моря и суши. Полевая карфагенская армия была разбита и уничтожена. Зимой 147-46 годов всякая связь осажденных с внешним миром прервалась. В городе наступил голод. К весне 146 года до нашей эры голод и болезни произвели в Карфагене такие опустошения, что сцеплен мог начать общий штурм. На одном участке стены, который почти не защищался гарнизоном, римлянам удалось проникнуть в Гавань. Затем они овладели примыкавшим Гавани рынком и стали медленно продвигаться к Бирсе. Карфагенскому, в общем-то, Кремлю, расположенному на крутой скале. Шесть дней и ночей длился бой на узких улицах города. Карфагеняне с мужеством отчаяния защищали многоэтажные дома, превращенные в крепость римляне вынуждены были проламывать стены и переходить по балкам перекинутым через улицы или по крышам озверевшие войны никого не щадили наконец римляне подошли к бирсе там укрылись остатки населения около 50 тысяч человек они стали молиться сцепиона о пощаде тот обещал сохранить им жизнь только 900 человек среди которых большинство состояло из римских перебежчиков не захотели сдаться они подожгли храм находившийся в кремле и почти все погибли в огне сдавшиеся были проданы в рабство город на разграбление воином. Газдрубал со своей семьей и с римлянами-перебежчиками укрылся в храме Эскулапа, готовясь сжечь себя. Но в решительный момент карфагенский военачальник не выдержал. Он выбежал из храма и на коленях стал просить Сцепина сохранить ему жизнь. Жена Газдрубала, увидев это, язвительно пожелала своему супругу спасти свою жизнь, столкнула в огонь детей, а за ними бросилась в пламя сама. Комиссия, прислана из Сената, вместе со Сципиным, должна была окончательно решить судьбу Карфагена. Большая часть его еще была цела. По-видимому, сам Сципион и некоторые сенаторы стояли на то, чтобы сохранить город. Но в Сенате взяла верх непримиримая точка зрения Катона. Он умер в 149 году до нашей эры, не дожив до осуществления своей мечты. Сцепиона приказали сравнять город с землей и, придав вечному проклятию то место, на котором он стоял, провести по нему плугом борозду. Такая же судьба постигла и те африканские города, которые до конца держали сторону Карфагена. Другие, как, например, Утика, сдавшиеся в начале войны римлянам, получили свободу и сохранили свои земли. Владения Карфагена были обращены в провинцию Африку. Наследники Масинисы не только сохранили свои земли, но и получили еще часть карфагенской территории. Так, в течение ужасного 146 года погибли два цветущих центра древней культуры – Горинф и Карфаген. Вот и подошли к концу все три пунические войны. И если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, бейте в колокол, жмякайте лайк, делитесь, в общем, вы и так все знаете. На сим же позвольте откланяться. Счастливо!